Приветствую, приветствую, а зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение Мутенблейда огнем и мечом, и мы возвращаемся в Полоцк. В прошлой серии я решил, было, что приобрел Алюну Белевич, но она оказывается немножко такая изворотливая сволочь. Она мне наврала, что типа... Она, короче, мне поможет, ну не поможет, она мне даст награду, на самом деле она мне дала просто талера. Ну, я, конечно, это оценил, Талера это неплохо, но мне бы еще хотелось бы саму Алену Белевича она, однако, отказывается это сделать. Ха. ну ладно, ладно. С кем ты хочешь, кстати, наладить отношения? Она может наладить отношения со всеми, кто есть... О, со всеми, кто есть в Речи посполиты Похоже, что пан Алена Белевич у нас из Польши. Ну что ж, в таком случае я хочу наладить отношения, конечно, с Михаилом Володеевским. Я пытаюсь тебе помочь, думаю, получив несколько дорогих подарков, полковник оценит, изменит свое мнение. о нормально ты так завернула. Полковник Михаил Володеевский будет относиться к тебе лучше, если получит подарок не дешевле тысячи талеров. А если он получит, а если он будет стоить две тысячи талеров, это произведет на него еще больше впечатления. А уж если три тысячи, все пройдет как по маслу. Ну ладно, давай тогда в 3000, я вот хочу узнать, что же произойдет в этом случае. Ты что, смеешься, что за 3000 талеров я получил отношение плюс 3 всего лишь? Да, конечно, это, конечно, смешно. Я так могу, интересно, сколько раз улучшать? Могу хоть сколько? Ну ладно, не, я думаю, я себе позволить это больше не могу, потому что иначе я должен буду 17 тысяч откинуть. Но это, знаете ли, не стоит того, потому что иначе вообще без денег останусь. А, так. Не, ну разумеется, без денег я останусь ненадолго, потому что если вернусь к тебе себе в крепость, то там меня ждет уже, по-моему, около 650 тысяч талеров, так что мне это вообще потеря будет как капля в море пук воздух, поэтому, можно сказать, я буду, в принципе, нормально себя чувствовать. Но единственная проблема, что у меня сейчас с собой это все равно мало денег, надо возвращаться домой, а мне это вообще неохота делать. Так что я сейчас попродам продукты, продам свои товары и поеду дальше. Так, тут вообще что есть у вас? У вас ни хрена нет, я уже... у вас уже все купил, что можно было. Только Алены... Ален Белевич не взял еще с собой... Хм, кстати, вот интересно, да, получается, там даже был еще Ян Казимира. Почему Ян Казимир, по-моему, мне с ним отношения и так нормальные были? Из-за чего вдруг я могу улучшение с ним сделать отношения, при этом мне и так все с ним отлично. Нет, подожди-ка, Я не думаю, что я это могу позволить. Но отношения с королем. Вот давай-ка тысячу от тебе дам. А, у него мне, оказывается, минус 3 еще есть. Ну ладно, понятно, но я все равно с ним улучшения больше никакие не буду делать, мне этого вполне достаточно. А, я еще работаю над ним, какое-то задание мне давал Павел. Письмо, по-моему, выборк Выборг надо было отвести верно? А, да, Выборг у нас находится, короче, понятно, за этим проливом, блин, точнее, за этим заливом, мне туда ехать далеко... далековато. Ну, можно по пути пока сначала завернуть в Псков. Задание есть у Семёна? У Семёна задания нет. Он, как обычно, ездит просто по территории, непонятно, чем занимается. Так, а у нас Андрей Хованский, кстати, в городе. Грех не завернуть в город, раз уж здесь есть Андрей Хованский. Здорово, Хованыч, как у тебя задание? Есть шпион. О, ну окей, я шпионов люблю, поэтому давай-ка мы это сделаем. Так, ага, отлично. Шпионские игры. Так. Ага, я видел его. Я его увидел. Он поехал в лес куда-то. Мы можем отследить следы, да, еще? Блин, тут следов очень много, поэтому отследить их сложновато. А, блин, еще к тому же ночь наступила. Так, слушайте, правда, я тут вот небольшой... Ага, размер отряда 6 человек нет. Не подходит. Блин, я чувствую, я упустил вора. Поэтому Ой, вора, извините, шпиона хотел сказать. Поэтому придется мне возвращаться сейчас. А, нет, хотя не упустил. Он, оказывается, прямо здесь стоит. Непримечательные эти гражд... Гражд... горожанины. Так, сохраню сейчас генематериалов, чтобы можно было, если что, перезагрузиться. Если вдруг я его упущу. Но ржавый палец у меня с собой до сих пор. Пойду я вновь поговорю с этими гр... горожанинами. В общем-то, Андрей Хованский хочет, хочет, хочет тебя арестовать. Иди-ка сюда. А, ребята, стойте, ждите, сейчас я подведу этих бомжей к вам. Где они? Вон они. Хотя даже подводить их не надо, в принципе, я их сам завалю. Да. А там у нас, кстати, еще кто-то с мушкетом есть. Такс, такс, такс. Ты смотри, мне еще главный турен какой-то наносит. Ну-ка, ребята, покажите им, где зимуют раки. Покажите им кускину мать. Мочите их, ребята, мочите. На тебе. Получайте. <с> Просто их завалили нафиг. Так, там, кстати, мы сейчас могут э, Моих солдат немножко порубать. Но я надеюсь, этого не произойдет, потому что я их сам убью. Ладно, у нас остался всего лишь один противник. Это, конечно же, непримечательный горожанин, по-моему. Сейчас мы до него доедем и дадим булавой по голове. Задание очень хорошо помогает по деньгам. Также, по-моему, дает неплохую, неплохую репутацию. Поэтому грех его не выполнять. К тому же, я думаю, когда у вас уже появится шестопер, какое-то тупое оружие, то... Это задание станет очень легким. Хотя, на самом деле, я так понимаю, можно даже без него выполнять это задание, потому что, смотрите, какая фигня. Я этого чувака атакуют даже рукой. Поэтому, в принципе, можно даже этот шестопер не покупать, нафиг он не нужен. Ну, в принципе, он даже понадобится для обычных драк, потому что, получается, я могу захватывать таким образом много врагов в битве. Так что, ну, считается, я считаю, как не лишним оружием. Даже, наверное, можно как основным его использовать. Так, захватываем людей. Давайте ка в рабство их порабощаем. Забираем у них какие-то вещи. Обычно, горожанин, иди-ка сюда. Набрасываемся на него. Стрелять только по, моей, по моему приказу. Не надо. Сильно мудрить здесь. Не надо стрелять по нему. Потому что этот бомжар мне нужен живым. Так... И давайте-ка я сейчас его огреешь с топером как следует. Чу, бум! Все, падает без сознания, чувак. Немножко получил заряд бодрости и все. Упал. Захватываем, конечно же, и возвращаемся обратно. Ну, то есть, вообще получилось изи. Да, что-то мне прям везет с заданиями, они какие-то легкие в основном попадаются. Конечно, было один раз недавно с крестьянами долбанными, но пока благо, в этой серии мне везет. Отлично, прекрасная работа, персик, ты сумел захватить его. Так, правда, в том, что я должен... Блин, да ты заколебал, Андрей Хованский. Почему ты должен постоянно деньги местным торговцам? Хватит уже это творить. Так, я возвращаюсь, друзья. Я уже задание выполнил, просто мне пришлось отойти, а там звук, в общем, пришлось от... отключить. И, короче, так получилось, что я уже задание выполнил. Ну, в общем, Андрей Хованский. Так, я слышал, что ты избавился от этого несносного торговца, который так досаждал я, я, мне. Я так смотрю, ты любишь замарать, точнее, не боишься замарать ручки, а? Это качество я в людях в людях ценю. Вот твоя награда, помню, в общем-то, держись меня, и ты будешь молодец. Заданий больше никаких нету, теперь нам у него, кстати, дружелюбие. Уже с ним стали мы довольно-таки неплохими корешами. Можно в кабачок завернуть и, например, поговорить с хозяином кабака, который негр. Я сегодня всех угощаю. Да, отношение немножко улучшилось, но все равно у нас минус 10, к сожалению. Да, все-таки то, что нам дает постоянно Андрей Хованский убить каких-то местных торговцев, видимо, не идет на пользу нашему авторитету. Ну, конечно, это печально, но что ж поделать? Не надо качать с ним отношения, ради этого я даже готов поспорить с местными торговцами по поводу их жизни и смерти. Так, ну давайте продадим здесь соль еще, плюс все кунтуши, всякую ерунду, которую я успел захватить против бандитов, когда дрался. Плюс можно было бы здесь пеньку, кстати, продать. Ну ладно, и давайте-ка еще купим что-нибудь замен, например, меха. И, например, водочку. Так, что еще здесь есть? Да и ничего больше здесь нет. Утварь такая дорогая, голяное мясо довольно-таки неплохо стоит. можно закупиться. Саблю мы продаем, конечно же. И покупаем еще веленого мяса, как можно больше просто. Обмазываемся этим мясом, обкидываем себя этим мясом и идем дальше. Идем в следующие города. А, так, за городским главой, кстати, можно какое-то задание выполнить, интересно. Так, видишь, работу? торговый босс в барчис... Ого! Куда ты намерился? В барчисарай, нифига себе. Ну ладно, давайте-ка в барчисарай, так в барчисарай. Где этот э, мудила там, который... Должен со мной ехать. Иди-ка сюда. Да, я персик, поехали. Ну, кстати, подождите-ка, я вот думаю, почтальон у меня еще и висит. Надо ехать в Выборг. Выборг, блин, находится в другой стороне совершенно. Мне потом так неохота возвращаться сюда. То есть, я думаю, выполню задание. Хотя, наверное, придется все равно возвращаться. Потому что мне же прибыль... Точнее, не прибыль, а... А хотя нет, мне даст вообще-то этот э, обозник. Деньги, ну давай тогда поедем в Выборг сначала Так, поехали в Выборг Мы с ним практически на одной скорости едем Ну ладно, нет, он отстал немного Так, а тут еще Алексей Трубецкой есть, к тому же иди сюда Заданий нету, блин, очень жаль Я думал, ты мне дашь что-нибудь Ну ладно, едем тогда в сторону Выборга Так, растягивайтесь не растягивайтесь, пожалуйста Идите за мной Так Mm -hmm, отлично. Я знаю, что вообще вы не выборка собирались, но мне просто сюда надо. Так, да, вот тебе письмо, потому что сложно все равно будет найти этого Карла, если я сейчас не приеду к нему. Так что лучше его сначала навестить, а потом уже ехать выполнять это задание с обозом. Так, куда-то вы пропали. Ну-ка, давайте за мной. Новгород уже совсем рядом. Можно тут, в принципе, с Буеносовым поговорить Ростовским. Так, здание есть. Моя жена собирается навести своих родственников в Черкаске. А Черкасск это где, блин? Тоже очень далеко. Ну ладно, я надеюсь тебе не главное, чтобы я как можно быстрее ее отвез, верно? 20 дней у меня есть на это. Поэтому я сначала отвезу Абос, а потом уже сопровожу эту боярню Алину. Пускай она со мной едет. <как> в конце концов, можно так сказать, я... Ее отдам своим солдатам на попечение, пускай она с ними приведет несколько ночей. Я пока поеду, давайте-ка, в сторону Бахчисарая. Мне надо, главное, попасть быстрее в Бахчисарай, потому что, если не ошибаюсь, довольно скоро пропадет уже. Ну, точнее, я задание-то провалю с обозом. Нужно выполнить его сначала, потом уже с бояриной Алиной разобраться. Так, давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка. Кстати, семена Русов есть. <coughs> иди сюда. Рига. Хорошо, доставлю твое Письмо. Едем в Бахчи Сарай. Где он точно, я уже не помню. Он получается вообще прям на самом краю, да? Да, где, так сказать, почти что Севастополь находится, если так смотреть по карте игровой. Я точно не помню, как он находился исторически, но вот по игровой карте смотреть, то в принципе практически там же. Нам тут остается совсем недолго ехать. Кстати, тут ну, смотрите-ка сколько воров. Идите-ка сюда. Тебя от варвания Стали не жалко. Плюс к нам присоединился еще Богдан Попович. давайте убьем их всех нафиг. Этих ублюдков порежем их на куски. <coughs> этих разбойников. Нечего кошмарить народ, нечего его грабить. Вы все за это поплатитесь. Сейчас своим шестопером раскалю парочку голов. Вот будет классно. Блин, моему коню чуть не досталось. Пожалуй, я уеду немножко подальше, потому что иначе я без коня останусь. Так, давайте-ка, дерите их всех там, убивайте, я поблизости поезжу. О, нукеры там хорошо, кстати, справляются, смотрю. Ну, вообще прям отлично. А, кто-то еще отступил, что ли? А, нет, все они здесь были прямо, вот в этой куче они все погибли. Ну ладно, что ж, Цепиш у нас только потерял создание и Богдан Попович тоже немножко отвалился. Но мы за это зато получаем кое-какие предметы, хотя не особо много. Так, дезертиры еще здесь есть. Ну блин, они убежали. Очень жалко. Ладно, идите-ка сюда, ко мне ребята. Мы дальше продолжаем ехать. Кстати, что там у нас? Ну нет, давайте-ка не будем гонца направлять, потому что я уже все равно в Переславль вернулся. Поговорить с городским главой. Так, расскажи по поводу развития города, что у нас, кто еще есть. У нас есть сотник еще, кто это такой. Добрый сотник, всех граждан знает, как облупленных. Случись что, мигом всех сможет, кто держать оружие, может собрать. Отлично, сколько он стоит? 1500, давай-ка бери его. А, так, если к центру города пойти, пока что есть только один Майдан. Ну ладно, я думаю, может что-нибудь еще появилось, но пока нет, к сожалению, только один Майдан. Что тут можно продать? Да особо ничего, разве что виноград, наверное. Больше ничего здесь продать я не смогу. Все очень дешево уходит за очень небольшую цену. Это, конечно, очень жаль, но что ж поделаешь. Закуплюсь тем, что можно, да и поеду дальше. Давайте-ка, поехали. Так. Поехали куда? Ну, кстати, тут уже 234 человека. Отлично. Поехали в Бахчисарай. Давай-ка за мной, торговый обосс. Кстати, Лещиновка, что вы мне дадите деньги? Отлично. А, староста, что ты расскажешь по поводу развития села? У нас есть какие-то должности? Ну-ка, должности заняты. Пока вообще нет ни одного человека. А Что-нибудь построено? Школа, комора, кам мельница и куренная хата. Ну окей, давайте-ка тогда человека назначим. Куриной судья. Для чего он нужен? Незаменимый человек не даст атаману воровать. Ну, тогда давайте-ка наймем именно его, потому что на в первую очередь нужно дисциплину здесь иметь. Хорошо, 1100 талеров мы тебе даем. Поехали в сторону, значит, Бахчисарая. Так, ага, отлично, потрачено, потрачено, потрачено. Ну, безусловно. Много денег уходит на снабжение города, на его, как сказать... На его нужды, но как бы там ни было, нам все равно очень много эти деревни дают, да? Деревни очень много дают денег все равно. Так, лагерь наемников уже вот здесь. Мы подъезжаем. Подождите-ка, почему лагерь-то наемников? А, кстати, тут татарских налетчиков аж 41. Нифига себе. Откуда у вас столько нужилось? А я думаю, куда они убегают? Они, оказывается, убегают от татарских налетчиков. Что-то, наверное, побежали. Так, давайте-ка ко мне, ребята. Где вы там? Опять, что ли, убежать? убегает? Нет, идут ко мне. Давайте ко мне. Все, я выполнил ваше задание. Спасибо за новый уровень. Бояриня Алина достигла третьего уровня. Классно, классно. Так, отлично. Ну, а мы едем сначала в Килью, потому что я хочу получить свои налоги. 31 тысяча, отлично. И в Кильбурон возвращаемся тоже. 4 928 Городской глава. А, хотя уже там все и так, по-моему, у меня есть. Да, мне надо только именно с гарнизоном разобраться и с Диздаром. Так, мне он дает мои новобранцев. Я еще хочу нанять. Я еще на ему, значит, давайте-ка. Так, джибелю. Джибелю нет. Янычары мне нужны. Янычары, черкесы. А, точно как всегда было. Нукеры, Асакбеи и... Саймены, и супермены ну и также, конечно, Капыкулу. Все, хорошо. Давайте-ка я расположу здесь гарнизон. Кого бы здесь оставить? Ну, конечно же, я, наверное, как всегда буду поступать Саймэнов, Суперменов. Янычаров оставлю. Черкев... Черкесов я с собой заберу. Нукеров, Ой, точнее, извините, не Нукеров, а Капыкулу я тоже заберу с собой. Нукеры тоже со мной пускай идут. Ну и, в общем-то, с таким войском двинем дальше. Хотя... Хотя нукеров можно немного оставить, потому что сильно уж много прям людей набрал. А, ну или черкесов наоборот. Да, нукеров я заберу. Побольше, пускай 18 человек у меня будет в отряде. Обычных нукеров, еще и ветеранов мне к тому же. Ну и черкесы, ну вот, кстати, черкесы пускай уходят тоже. А, а я, наверное, оставил в, в своем втором городе. Да, так что давайте наберем тогда нукеров побольше. 35 человек будет. У меня уже 52 тысячи с собой, еще причем у меня, как вы понимаете, наверное, там жесткие деньги в банке 705 тысяч. Офигеть. Ну да, конечно, же, можно было бы заняться броней. Давайте-ка я этим займусь, потому что уж прям денег так дофига, что они уже не будут тратиться особо. Давайте поговорим с кем. Центры города. А, не-не-не, подождите Ну да, к центру города мне надо карван сарай. Забираю свои деньги, положу в Рост. Положу в Рост сколько? Ну где-то, наверное, 600 тысяч. То есть 150 я заберу сейчас. Это, во-первых, на броню, во-вторых, это на снабжение будущих войск. И будущих трат. Хотя, я думаю, что особо трат-то не будет. Ну ладно, все равно. Оставим вот столько, провести сделку. Назад. Мне надо теперь поговорить с мастером Броником. сначала. Давай-ка мне кирасу. Возьмем заказной черный доспех, конечно же. Через две недельки. Окей, понятно. А... мастер Броник, давай-ка мне еще... А, я думал, можно сразу же еще и шлем сделать. Нет, не получается. Ну ладно, тогда к оружейнику зайдем. Стрелковое оружие. Конечно же, я хочу голландский пистоль двухствольный. Э, причем он получается. А, нет, это батарейный вот этот, да? А голландский вот этот. Ну, не совсем понимаю, в чем дело. Давайте, ладно, пистоль возьму, потому что, видимо, он быстро перезаряжается, наверное, еще и больше урона наносит, хотя не уверен в этом. 70 тысяч. От отлично. Так, мне теперь надо посмотреть, сколько у меня всего денег сейчас остается, вообще почти не осталось. Вот тебе немножко решил поменьше оставить денег. Вот тебе не осталось ни хрена. Ладно, продам что-нибудь сейчас и поеду дальше что я все же не собираюсь на этом останавливаться Так, товаром различным продавец ну, вот тебе механа кидаю давай-ка и все наверное. хотя давай еще рыбки раскидаю все теперь точно поехали отсюда 600 сколько-то там у меня еще тысяч остается причем у меня еще выходит э, идет броня улучшение улучшение брони 623 тысячи талеров. Ну хорошо, все равно деньги очень большие. Это приятно слышать, что у меня очень много денег лежит. Так, сопроводить в Черкасск. Так, потом почтальон у меня, сбор налогов. В общем-то, нужно еще все равно поездить по разным городам и селам. Пока что мы едем, значит, давайте-ка в Казикермен. Потому что мне торговлей надо продолжать заниматься. Я вижу, что денег очень мало. Надо повышать эти денежные средства. Так... Так, так, так. Что тут нужно продать? Плотницкий топор, например. Ну. Так, краски, кстати, можно продать. Купим. Давайте-ка изделия из кожи продаем. Очень дорого здесь стоит. Да, неприятно. Вяленое мясо, кстати, дешевое. Ну, давайте немножко закупимся. Все-таки надо деньги какие-то иметь. Так как у меня на содержание отряда почти 4000 уходит. Это раз. Кстати, бояриня Алина. Персик, когда мы доберемся до места, как думаешь? Скоро? Потерпи еще немного. Хорошо, но подумай, что мне с тобой плохо. А, не подумай, что мне с тобой плохо. Меня просто утомляют долгие путешествия. И все-таки мне будет жаль с тобой расставаться. Обещай, что непременно... Так, воярня Алина, слушай, ты немного это... Придержи своих коней, как говорится. Я, в общем-то, не для этого тебя везут домой, чтобы потом... Грубо говоря, обмануть своего друга, товарища. Так, мне надо сбор трофеев вообще прокачать своему э, персонажу Цепишу. Но пока, к сожалению, все равно не хватает. Поэтому качаем ему. Давайте-ка владения. Нет, не владение, мощный удар лучше качать. И одноручное оружие. Ну ладно. Так, боярыня Алина. У нее, к сожалению, прокачать нельзя. Кстати, ее можно было прокачать, бы если бы у нее была бы возможность. Но такой возможности нету. Что самое забавное. Ладно, едем дальше в Перекоп, хотя, наверное, даже не стоит туда заглядывать особо. Денег у меня очень мало. Заниматься торговлей у меня пока возможности как-то особо нету. Но я так немножко закуплюсь. Что-нибудь вот бы продать, типа масло. Но что-то масло тут особо не ценится нигде. Белиное мясо можно было бы немножко продать. Да, чтобы чисто минимизировать потери от покупок. И едем в Бахчисарай. Ладно, заедем еще туда. Uh, так, вяленое мясо сюда продадим. Такс, такс, такс. О, вот это джекпот, как говорится, пошел. Хорошо. Еще давайте-ка, хотя нет, утварь, утварь нет. Утварь, она тут дешевая везде. На югах, поэтому не надо тут ее продавать. Давайте-ка купим, что взамен порох, конечно же. тю купим полотно. Ну и можно еще коже. Так, я еще должен заплатить, получается, да? Ну, я не так много должен заплатить, так что, в принципе, я выигрыша остался от этих продаж. Едем в, в Черкасск. Пора бы уже доставлять боярню Алину куда надо, а то она может меня просто не отпустить в конце концов. Я боюсь, что все закончится очень плохо. Так, спасибо, что проводил меня, Персик. Прошу примеры в благодарности для меня. Честь служить тебе. Уже 7 у меня с ней отношения, кстати, она улучшается, как ни странно почему-то. Так, ну ладно, тут у нас Новый Васильев Впервые выехал из своего замка Или нет? А, нет, вообще-то по-моему, у себя дома Никита Адаевский тут стоит Что-то смотрит Так, что я могу для тебя сделать? Отношения, ну, отношения у меня со всеми отличные Поэтому можешь мне не помогать Так, мне вот интересно Что я тут могу продать Я могу продать здесь, в принципе, много чего Полотно Ну, в принципе, можно продать также шерстную одежду Оставим ее Изделие из кожи здесь также продается, но уже слишком много денег. Да. Так, ладно, здесь можно и меха еще. А, нет, подождите, меха, насколько я помню, хорошо идут в Азак так что мы сейчас еще туда наведаемся. Мне надо немного денег подзаработать после всех потерь, которые я э, потерпел, как говорится, денежный. Да, так что мы сейчас здесь много чего продадим. Хлеб нет, конечно, продавать нет смысла. Ну и все, в принципе. Можно теперь закупиться чем-нибудь. А чем лучше всего торговать в вазак кале Как вы знаете, лучше всего там торговать именно хлебом, красками и прочим. Так что закупимся этим по максимуму. Ну, можно пеньку, в принципе, взять, но это уже чисто на обратном пути, когда я буду ехать. Так что так. Поехали в Азак-Кале. Продадим все. Ну и потом уже отправимся на север, в сторону Москвы. Потому что, я думаю, там уже Алексей Михайлович заждался, когда же его деньги придут. Я думаю, он будет недоволен этим моим поведением, скажем так. А, ну, а что поделать, когда везде такие деньги. Просто приманивают тебя, что ты взял тут все, продал. Туда поехал, там продал еще что-нибудь. То есть так все это вот прям, ну реально денег очень много. Это знаете, прям напоминает "Волк с Уолл-стрит" реально. Ты играешь, блин, так, Потом уже думаешь, куда же эти деньги, черт возьми, засунуть, потому что они везде, блин, просто. Везде эти деньги. Ты однако кладешь их все равно в депозит, у тебя там просто денег море, по колено, и поэтому, поэтому ты просто угораешь со всего этого. Ну да, в реальности, если бы такая фигня, конечно, существовала бы тут. Наверное, бы все полстраны была бы богатые, Но, к сожалению, это только сказки, это только игра. Так, ладно, я еду обратно. Да, у меня там прям хорошие такие потери прошли денежные. Я поэтому еще сейчас этим занимаюсь, торговлей сраной, чтобы сохранить постоянно денежные какие-то себя средства в кармане. Так, с... мне надо ехать, значит, куда? Вообще, надо было Швецию мне посетить, Ригу, но я туда не поехал. Также мне надо сейчас в Москву. Плюс мне нужен Федор Хворостинин. А, ну уже точнее я выполнил задание. Федор Хворостинин все-таки ждет, чтобы получить свои деньги обратно. Надо, поэтому еще ему будет деньги сейчас отдать. Ну ладно, мы пока едем в курс, давайте. Не будем задерживаться в этих землях. Уже пора бы ехать куда-то домой, поближе к Москве. Так, здесь мы что продадим? Ну, наверное, хотя, ну, я не знаю. Можно здесь хлеб продать 100%. Я его не зря с собой взял. Здесь он прям тотально проходит, стопроцентные деньги у меня идут в карман. Так что купить можно шерсть и все. Ну можно пеньку еще в принципе взять, а так больше ничего. Ну ладно, тогда мы сейчас поедем дальше на север. Кстати, еды-то у нас есть, да, у нас еда есть, нормально все. Пока еще не голодаем, ребята. Так, Семен Рахманин, кстати, здесь иди сюда, задание у тебя есть, нет заданий. А слушай, а где находится парниша по имени, э, по имени, по имени, по имени Боярин и Алексей Воротынский? Алексей Воротынский, где он? Не расскажешь ты мне, а? Как по, как по дружбе. Алексей Трубецкой. Э, Воротынский, сейчас в Москве, а, ну как раз я в Москву еду. Отлично, спасибо большое, ты меня обрадовал. Я еду в Тулу пока что, конечно же. Только чисто, чтобы ее посетить. Так, заезжаем, выполняем продажи. Хотя нет, ну, хотя нет, почему? Железо, железо, железо ценится. Ну, можно краски еще продать, в принципе, просто так. Хлеб я оставлю, потому что нам уже нечего жрать будет скоро. Надо оставить хоть что-то, чтобы не голодать. Ни в коем случае... Ой, тогда не надо так. Верни-ка мне. Краски мои тогда. Что-то тебя можно купить такого интересного? Ничего. Угу. Ладно, краски частично продам. И поехали дальше на север. В Москву. Нашу любимую. Так, приезжаем в Москву. Здесь очень дешевый порох, Я ошибался. Но можно пеньку продать. И все. Все остальное, ну, краски еще, да, тоже. По божеской цене, в принципе. Хлеб, конечно, нет. тут Не нуждается Москва в еде, блин. Уж когда бы Москва страдала бы от голода. В те времена, наверное, тем более. Ну, хотя, фиг его знает. Ладно, закупимся, давайте-ка маслом. Закупимся маслом, закупимся шерстью. И потом поедем дальше куда-нибудь. Конечно, после того, как я соберу налоги для Алексея Михайловича. Вот у нас, получается, есть наш товарищ Алексей Воротынский. иди сюда. Вот твои... А, там, там вообще-то, да. А, получается, там были этот убийцы, да. Насчет убийцы. Ладно, короче, до свидания. Боярышня Арина есть, кстати. Так, персик, мне больше ничего не надо. Ну, в общем, понятно. В боярышне все отлично. Собираем налоги, которые причитаются нашему... Царю, Алексею Михайловичу. Надеюсь, эти налоги будут достаточно хороши, чтобы его, у ну, милости ведь, как говорится, проигнорить и продолжать. Так, собираем, собираем, собираем налоги. У Рейнов появился, у Виктора. Отлично. Виктор, растешь. Так. Ваши отношения с Переославом улучшились великолепно. мы продолжаем собирать налоги. Уже прошло несколько дней, но мы все так же собираем налоги. Так, о oh, боже мой, сколько же они будут собираться? Я сейчас думаю, уже у меня начнут мои требовать земли налоги, поэтому... С, <up> с меня налоги требовать, поэтому надо заканчивать с этим. 10 тысяч талеров. Нормально, нормально, Алексей Михайлович. О, боярышня Арина, ты осталась одна. Надеюсь, ты мне что-нибудь скажешь такого. Нет, она ничего не скажет, она сказала, иди ты нафиг, грубо говоря, м -м, мягко выражаясь. Ну ладно, я пошел отсюда. Так, как там, да, говорили? Татарин, смердючий, то же самое, например, выразилась. посмотрев на меня. Так, а что еще? Мне надо было письмо отправить. Возвращение долгов все выполнено, кроме почты. Давайте, может быть, лучшим отношения с местным населением. Поговорим с городским главой. Так, добрый день, добрый день, у тебя нет работы. Да, надежный милый помощник. Банда разбойников похитила дочь моего друга. Надо вернуть, короче, девушку, и надо деньги. Хорошо, я отвезу этим разбойникам. А где они будут? Так, они будут у деревни Торма. Надеюсь, это не очень далеко. А, где у нас деревня Торма? Ну, конечно, она недалеко, в кавычках. Она находится далеко-далеко и находится на территории шведов аж. То есть вообще великолепно. Какого фига так далеко она находится, е-мое. Куда ее увезли разбойники, блин? 6. <честь> Зачем мне так далеко ее увезли? Они же знают, что потом придется ехать к ним, фиг знает, сколько времени. Непонятно, непонятно. Это какой-то, похоже, что саботаж. Так, ладно, я возьму, прода... продам здесь порох, давайте-ка. Возьму меха. Ну и все, здесь ничего не, продаж, не продажи больше по сути. Все очень дешево, все очень бесполезно. Хотя вот хлеб стоит здесь каких-то гигантских денег. Непонятно, как так это вышло, что хлеба здесь нету. Так, ладно. Поехали дальше к торме. Я думаю, мы как раз потом заедем к местному этому чуваку, которому нужно отвести письмо в Ригу. Так что так, едем дальше. Ага, начали наши города брать налоги с меня, я боюсь сейчас останусь без денег. Нет, я остаюсь еще с деньгами, но... А, нет, кстати, нормально, у меня денег. А, ну у меня же много налогов еще, да, и мне надо еще деньги вернуть там за то, что долги я брал. Поэтому выходит так, что, по сути, у меня денег сейчас нет у моих собственных. Поэтому мне надо их как-то находить. Ну давайте продадим здесь часть того, что я вез с собой, Это, например, шерсть, например. Что я продавал до этого? Ну, Короче, всякую ерунду продаю. Пиньку можно продать еще. А купить взамен также можно много чего. Например, меха, водку. Меха можно побольше купить, потому что, в принципе, дешево. Так, ну и продать, например, немножко масла. Давайте-ка немножко масла я здесь буду, чтобы не остаться без денег. И в итоге я остаюсь в небольшом плюсе в 2000. Так, Андрей Хованский, кстати, здесь у нас сидит. А, нет, его нету. Очень жаль. Давайте пойдем тогда, кстати, на наш кабак. Я угущу всех тут местных жителей, потому что, я смотрю, народ меня не сильно любит. Да, угощу я здесь местных жителей. Уже минус 8 становится, ну, хоть чутка получше. Так, и что ж, где Торма? Торма, вон она. Ну что ж, идите-ка сюда, разбойники. Сейчас я с вами поговорю, как говорится, по-мужски. Нечего обижать бедную девушку. Мне нужно ее забрать, и мне нужно забрать ваши деньги также и ваши души. Идите-ка сюда. А, это ты, что ли, за девкой? Деньги гони. Нет, сначала после девушку. Хороший град, за деньги давай. Нет, я не собираюсь вам платить, я требую, чтобы вы немедленно освободили. Ты что? Мертв вообще ничего не требует. Иди-ка сюда. А, ну давай подеремся, давай подеремся. Посмотрим, кто настоящий джагит. Иди-ка сюда, ублюдок. Так. Неверный ублюдок <смех> Ладно, я уже превращаюсь в татарина Постепенно в этой игре Скоро у меня там узкие глаза станут И я там отращу усы Как настоящий крымский бей Ну ладно Не будем, как говорится, немножко иронизировать Будем убивать бичуганов Которые тут собрались, понимаешь ли Свои правила передо мной выставлять Какие-то какие правила С какого перепуга я должен их правила выполнять Кто они такие, блин Убейте их всех, нахрен. Просто убейте этих бичей. Отличная работа парни! Всех убить. Убить. Недостойно того, чтобы жить эти неверные ублюдки. Хорош. Хорош. Прекрасно. Такс. Э, да, пойдем со мной. Правда? Спасибо, сударь. Ну, Конечно. Я бы тебя бросил, что ли? Я ж не твой... Э, не твой отец или кто там. Почему он не привел сюда настоящую армию? Решил меня, понимаешь ли, сюда привести? Конечно, он понимает, что я настоящий воин. Но мог бы это раньше гораздо уже сделать так, чтобы до чего не оказал здесь. Так, ладно, продадим давайте-ка здесь масло. Я смотрю, пор, кстати, тоже можно продать. Но сначала масло. В первую очередь масло, потому что этот товар более такой узкий. Его продать только можно в определенных местах. а В принципе, порох, вы сами знаете, можно продать практически везде. Он очень много где ценится, поэтому его можно продать в любом месте. Так, ага, продаем еще. Шерсть еще можно продать. Отлично. Я удовлетворен этими ценами. Так, что-то вы мне дадите взамен? Да, копченую рыбу. Хорошо, копченая рыбочка. Пускай мне идет в карман. Прекрасно. Порох. У вас, кстати, дорогой. Ну, <с> <с> я вам еще пороху накину. Так, давайте, что еще бы вам продать такого? Ну, можно немножко пеньки продать, можно еще продать немножко маслица, немножко шерсти. И все, на этом закончим продажи. Поехал я отсюда. Куда мне говорили вернуться обратно с этой женщиной, да? А, так, из Москвы выкуп в Москву надо вернуть. Но это очень далеко. Извините-ка, сначала мы с девушкой немножко покутим. В местных шведских городах поедем в Ригу с нею. Да, в Ригу. Хотя там уже наверняка нет человека, которому я должен письмо был передать, но все же я сюда загляну. О, какая-то леди Аннель. Иди-ка сюда, посмотрим, кто ты такая. Ну, что-то как-то не очень, честно говоря, лицо. А, ну, ладно, до свидания. Так, ну, я тебе, по-моему, должен был дать, да, письмо? Надеюсь на это. Наконец-то мы с тобой встретились. Да, я такой довольно-таки знаменитый уже... Персонаж в этом мире Письмо передал, хорошо Я очень рад, ты очень рад, все рады Поэтому я поехал обратно Поехал обратно в Москву Ну, мы будем держать путь В принципе, напрямую в Москву Я не буду где-то куда-то за... за... Заглядывать Ехать куда-то, да, заворачивать Поедем напрямую в Москву Я уже просто устал от этих заданий Мне хочется их побыстрее выполнять Бахыт повысил свой уровень до 13-го там, кстати, кто-то проезжал, но уже далеко оказался, да, поэтому не буду за ним следовать. Едем в Москву. Блин, кто-то еще был. Кстати, по-моему, это был Алексей Михайлович, поэтому давайте-ка за ним поедем. Я хочу ему уже передать его налоги, которые ему причитаются. Так, я надеюсь, его догоню, кстати. А, блин, там сколько денег дофига ушло на нашу армию снабжения. снабжение. Такс. Вот а, нет Алексей Воротынский, блин, ну ладно, поговорим с ним, давайте сначала, ой, как далеко ехать пришлось, ладно, крепость Двинск, а, кстати, она тут совсем рядом, <тих> окей, можно сказать, даже задание выполнил только что, наконец-то мы встретились, похоже, что ты настоящий боец, ну, хорошо это, я знаю, что я настоящий боец Uh, так, а тут у нас, кстати, какая-то похоже, что армия Кстати, Алексей Михайлович тоже совсем недалеко от меня И дезертиров нифига сколько Офигеть Нифига во сколько, ребят 50 человек Откуда столько дезертиров накопилось Там целая армия должна была отступить в таком случае Ну ладно, мы сейчас их всех убьем Тут к нам присоединился еще на помощь кто-то из князей, бояр Наших, наших друзей так, ну, однако, надо быть осторожным. Пуля шальная, блин, может попасть в меня. Она, в общем-то, уже попала в меня. Э, я боюсь, что я могу откинуться, поэтому надо быть осторожным. Я сейчас вот буквально где-то встану и буду стоять просто перестреливать их. Давайте. Да твою мать. Да, не получается выжить. Ой, много людей погибло. Давайте-ка атакуйте без меня. Атакуйте без меня, и, в общем-то, мы победили. Я забираю драгуна в таком случае, раз уж я потерял много людей и все, больше никого не буду брать. Так, повышаем Асакбея, повышаем также Нукера, ну, потом прокачаем еще наших персов. Пока что на этом заканчиваем это сражение, и я не получаю особо ничего, да? Да, за этот бой я особо ничего не получу, при этом я еще даже потерял боевой дух, как говорится, да, в своем войске. Вот, например, Бахыч, что у него с боевым духом? А, кстати, нормально все стало, а Ольгерт тоже, в принципе, нормально. Ну, Но тогда вообще без проблем все. Все отлично. У Сарабуна, ну, как, кстати, с боевым духом, тоже все великолепно. Я думал, будет хуже. Ладно. Тогда тут, кстати, где-то был-то Алексей Михайлович. Он поехал дальше, блин. Я вот завернул сюда из-за этого потерял времени очень много. Так, куда он едет-то вообще, Алексей Михайлович? Он едет в деревню, серьезно, решил пограбить деревушку. А, только где он тут, я вот что-то не пойму Теперь Так а... Нет, подожди-ка, кто вот тут грабит деревню? Царь Алексей Михайлович, иди-ка сюда Приятно тебя видеть Да, тебя тоже очень приятно видеть Вот Твои налоги Спасибо, Персик, отличная работа Да, я очень рад тебе помогать Надо съездить в Ривель. Так, хорошо я съезжу в ревель. А, да кто тут вообще рядом? Блин, везет, когда такие задания выдаются. Я вообще просто рад очень сильно. Потому что не надо ехать вообще практически никуда. И поэтому... Хо-хо-хо, кстати, нифига себе, стрелецкий копейщик. Не, знаете, это уже немножко опасно. Я сильно не хочу нападать на них. Потому что я боюсь, это может закончиться очень плохо. 59 аж дезертиров, это дохрена, блин. Откуда их столько много накопилось, я не понимаю. Ну ладно. Пока что я буду дальше выполнять задания. Замок Сдвинск. Да, ё ребята, вы меня прям радуете. Давали бы всегда такие задания. Так, задания есть? Нет, к сожалению. Ну, ладно, жаль. Солнце в Засекин, может, задания есть? Нет. Ну, ладно, тогда я в Здвинск поехал, да и поехал уже дальше. В сторону Москвы. Вот он, этот замок. Так, ой ой ой ой ой ой ой Как много таллеров. Так, Отлично. Я-то думал, что у меня сейчас денег не останется, но, слава богу, у меня хватает. А, так, я персик. Ты настоящий боец. Нет, подожди-ка, я не хочу с тобой разговаривать. Ты мне не нравишься, я хочу с Горном поболтать. Так, Горн, вот тебе письмо. Все, отношения еще улучшаются. Мы едем давайте-ка на рынок, я продам немножко бочек пороха, потому что что-то как-то денег-то у меня все меньше и меньше, мне это не нравится. Я могу сейчас остаться просто без денег, как бомж полный. Это нехорошо, это очень нехорошо. Так, что-нибудь продам, например, масло, например, эти туфли какие-то бомжатские, ну и все. Что-нибудь купить бы у вас взамен, мне бы хотелось, например, растительное масло и, например, рыбку. Давайте еще рыбки купим. Пускай люди там мои будут питаться этой рыбкой. И все гоним в Москву. А то похищенная девушка немножко уже, наверное, устала. Приуныла от всех этих поездок. <с> Я уже тоже сам приуныл. Уже устал. Поехали в Москву. Блин, да тут еще кто-то... раз это... А, нет, тут это дерутся. Ну ладно, нахрен с ним. И деритесь дальше. Я еду в Москву. Правда, надо быть осторожным. Я что-то смотрю, появилось больше дезертиров на карте. И они стали более... Побольше по численности, что ли, да, как сказать правильно. Так что надо быть с этим осторожнее. Спасибо, сударь за спасение. Я столько натерпелась, да, пожалуйста. Так, она, кстати, ушла, и можно теперь к городскому главе идти. Так, отлично, отношения улучшаются, известность возрастает. А, у тебя есть еще задание, негр? Так, на самом деле нужен человек вроде тебя, есть шайка особенно подлых разбойников. Хорошо, я их понимаю. Но знаете, это будет уже в следующий раз, и так много сыграл в этой серии времени, Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. С вами был Веном, Став... да, ставьте лайки. Всем пока, удачи, хотел сказать. Всем пока, удачи.